Пожалуйста, записывайтесь, звоните, выбирайте каждый свое, то, что поможет вам, и приходите. Расскажите об этом своим друзьям и поучаствуйте в нашей партнерской программе, которая тоже набирает рост и которая, я надеюсь, я так хочу, позволит вам, только э, передать информацию вашим друзьям, но также и получить какую-то финансовую поддержку со временем. Итак, приходите, я вас жду. Для подписчиков моей страницы первое занятие в Москве и первое занятие в Петербурге в подарок Будет много интересного и нового. Мне есть, что вам рассказать, и мне есть, что вам дать. И я с удовольствием вас жду и дам вам то, что нужно вам.